Картинки, с составленными позициями или укреплениями украинской армии в результате военной спецоперации российской армии, уже привыкли. Но вот здесь, под Херсоном, нечто особенное. Целая база, брошенная база вооруженных сил Украины. Не вывезена, не уничтожена на месте. Техника и боеприпасы оставлены, как они и хранились. Масштаб этого военного объекта с земли представить непросто. А вот с воздуха размеры впечатляют до 7 гектаров. На них много чего интересного. Российские военные работают здесь четвертый день. Но до сих пор не то, что описать все трофеи не успели, до конца не знают, а что еще на базе хранится. В нашей группе была обнаружена база вооруженных сил Украины, где здесь находится 60 единиц автомобильной техники и около 40 единиц бронетанковых объектов. Также на данной базе находится склад с боеприпасами около 10 тысяч тонн. По осмотру данной территории будут принято решение. Бронетанковую технику будет сосредоточено на базе для дальнейшего принятия решения, куда ее передавать. Из бронетехники танки Т-72, боевые разведывательно-дозорные машины, БМП, бронированные тягачи, самоходные зенитные установки. Их уже проверили и готовят к эвакуации. Российские военные удивлены количеством брошенной Украинской техники, это еще мягко сказано, размеры и качество оставленной бронетехники впечатляет. Вот это МТЛБ, которую сейчас грузят на трейлер, практически новое. Отменное состояние техники подтверждает механик-водитель российской армии. Дети водитель в состоянии, все работает. Скорее всего, они хотели воевать. Полковнику Александру Денисову приказано все имущество базы осмотреть, изучить, описать и все, что может пригодиться, эвакуировать. Работы непочатый край. Очень большое количество техники брошено, тем более можно было уехать на этой технике, она вся исправна. Ну, данное, видно, решение не было принято командованием вооруженных сил Украины. Одновременно у российских военных здесь и другая задача – охранять военное имущество от мародеров, чтобы оно больше нигде не стреляло и не взрывалось. И без того режим Зеленского убеждал. Без всякого контроля, тысячами раздал оружие, кому попало. База такая большая, что не сразу и э, можно понять, а что здесь кроме бронетехники есть. Оказывается, целые склады с боеприпасами, э, амуницией, обмундированием, документация Бросали все. Даже вот боец Ткаченко свою форму оставил. В куче по соседству свалена документация, грамоты, сертификаты получения воинских специальностей, то есть сведения личного характера конкретных военнослужащих украинской армии. Ровно то, что тщательно скрывается и засекречивается от посторонних, но украинской армии брошенное. Все это даже не пытались уничтожить, если не вывести. Рядом с базой целый жилой городок. Сотни и сотни палаток э, расставлены... Ну, метров на 300 и практически у каждой палатки брошенные вещи главным образом обмундирование такое впечатление что во-первых уходили в спешке а во-вторых переодевшись в гражданскую одежду наверное чтобы не воевать Судя по сохранившимся вывескам, это 241-й полигон морской пехоты, где свое воинское мастерство, судя по шевронам на брошенной униформе, оттачивали саперы, танкисты, артиллеристы, даже бойцы спецназа украинской армии. Здесь же на земле валяется памятка участникам российско-украинской войны. Страницу 74 бойцы пропустить ну никак не могли. Самовольное оставление поля боя и отказ от использования оружия в бою. Уголовная ответственность от 5 до 10 лет, но не напугала ответственность. Базу даже не пытались защищать, просто бросили и сбежали. И вот изюминка брошенной военной украинской базы ангар с боеприпасами. Ящики рядами стоят вдоль стен. Здесь минометные мины, реактивные снаряды, танковые снаряды, э россыпью пулеметные патроны. Приблизительно половиной тысячи тонн, чтобы вывести все это. Все эти боеприпасы потребуется порядка 450 КАМАЗов. Но главное то, что эти снаряды и патроны больше никого не убьют. Антон Степаненко, Валерий Винокуров. Вести. Южный участок военной спецоперации. Украина.